Добрый день, Церковь Божия! И сегодня я хотела, чтобы мы с вами поразмышляли на тему «Дух правды». В Евангелии от Иоанна, в 14 главе, Иисус Христос говорит, 14 глава, с 15 стиха. «Если любите Меня, соблюдете Мои заповеди». И я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек. Духа истины, а в украинском переводе – Духа правды, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его. А вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет. И э, там же в этой главе Господь говорит о том, что кто любит Меня, тот соблюдает Мои заповеди, и к тому Я тоже явлюсь с Отцом, и мы обитель у Него сотворим внутри, да? потому что Дух Святой, Он внутри нас, залог Духа Святого. И в 26 стихе, 14 главе, написано, что Иисус дальше говорит, что «Утешитель же Дух Святой, которого пошлет Отец, Свое имя Мое научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам». Слово Божье напомнит. Аминь. И также, я просто хочу краткое местописание, а потом мы будем. В 15 главе 26 стих написано «Когда же придет Утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Духа Истины, а в украинском Духа Правды, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать обо мне». Он будет свидетельствовать обо мне. Почему Господь сказал, что я пошлю Духа правды на эту землю. Значит, ну, не значит ли это то, что без Его Духа, без Его Слова нет этой правды на земле? Поэтому человек, человечество, и нуждается в этой правде, потому что ее нет. Написано, что князь мира – это вода, сатана, и какое его орудие – это ложь. И Господь излил духа правды, духа правды излил. И это то, что свидетельствует против людей, потому что они не знают правды, они не знают истины, они ну, не стремятся к этой истине. И когда э, Иисус был уже его перед казнью у Пилата, то Евангелие от Иоанна, 18 глава, 37 и 38 стих – он говорил, Иисус Христос, что я на то и родился, и пришел в мир, чтобы засвидетельствовать о правде. И каждый, кто из правды, из истины, тот слышит голос Мой. И Пилат у него спрашивает, а что ж, ну, что ж такое правда это? Что же это истина? Да? Он у него спросил, ну что же это истина? И Господь Иисус сказал, что «ну, это истина, это я, потому что я родился и пришел в мир, чтобы засвидетельствовать о этой правде. А ты, Пилат, ну, не знаешь этой истине. Ты, Пилат, не знаешь этой правды и никогда ну, и не видел этой правды. И вот перед тобой стоит эта правда, и ты не можешь ее принять даже, потому что там дальше шел разговор ну, о царе, кто царь, ну, в моей власти. да. Вот перед тобой стоит эта правда, а ты не можешь ее сейчас принять» и не хочешь ее принять, эту правду. И то, что Господь послал, послал Духа Своего, Духа Божьего, Духа Правды на землю, это говорит о том, что в человеке без Духа Божьего нет этой правды, нет истины. И апостол Павел, он также говорил в Первом Послании к Коринфянам, 13 глава, с 12 стиха, что мы все видим отчасти, мы видим отчасти, и как через тусклое стекло, да, он говорит, гадательно, но когда уже, когда мы придем, то тогда мы увидим полностью, да, но это уже когда мы, а сейчас мы увидим отчасти, потому что мы еще в этом теле, и Слава Господу за Духа Святого, которого Он нам даровал, что мы можем что-то увидеть, что-то понять в Его Слове, в Его правде, иначе ну, мы бы ничего не смогли понять. И Господь, Он есть истинная правда. Он сказал, что Я есть истина, да? Я правда. И в, в Откровениях, 3 глава, 14 стих, говорится, что вот говорит Аминь, свидетель верный и правдивый. Начало Божьего творения. И в 19 главе, 11 стих, написано, что тот, кто сидит на белом коне, верный и правдивый, он праведно судит и воюет. И он, сейчас я открою, он имел написанное имя, которого не знал никто, только он. И действительно, без духа правды познать, Слово Божье, познать эту истину, но мы не в состоянии. Мы можем как бы умом размышлять, но открыть эти глубины Божьи можно только Духом Святым, через Духа Святого, через Духа Правды. И это имя не знал никто. Одет в одежды, обогренная кровью, а имя Ему – Слово Божье. Имя Ему – Слово Божье. И Христос заплатил за это Слово за свое имя, что Он истина, что Он правда, заплатил ценой своей жизни, ценой своей крови. И это Слово Божье, которое мы читаем, оно, ну, за Него заплачена большая цена, это кровь Христа. И Христос, Он пришел возвестить, Слово Божье, пришел возвестить эту правду на этот ми, в этот мир. И получилось, что, по большому счету, ну, эта правда, она никому была и не нужна особо. Ну, или кому-то в какой-то мере. Кто-то вообще, как фарисеи, они противились этой правде. Они не хотели принимать эту правду. Хотя, казалось бы, закон, пророки, весь Ветхий Завет свидетельствовал об этой правде, что придет Христос. Но они не, не, не, не, тоже не увидели этой правды Божьей, не захотели принять ее. Были те ученики, которые вроде пошли, да, 70 учеников. Но когда пришел момент, и Господь сказал, что вот плоть моя, кровь моя, да, они тоже, ну, эту правду они не уместили уже без Духа Святого, и не, не смогли они это уместить, как есть плоть твою, как пить кровь твою, они не смогли этого уместить, и они, написано, оставили Господа. Были те, которые, да, шли, слушали, но больше нуждались в каких-то чудесах, исцелениях, ну, в восполнении каких-то собственных нужд, и, и, и не более». И не более. Не для того, чтобы дальше познавать эту правду Божью. Даже ученики, которые остались 12, но в момент Голгофы Петр предает, Иоанн убегает. Там написано, что там даже был раздетый, только одеялом накрылся. Ну, на Голгофе он был один. И это свидетельствует о том, что ни один человек, он ну, не способен до конца... Если бы мы были способны до конца понять, осознать, тогда бы не нужно было бы Христу сюда приходить. Для этого и Христос пришел, поэтому Он и свидетель верный, свидетель истинный, потому что Он и есть эта истина, и Он умер за эту истину. И не потому что вот Бог такой злой, жестокий, Он как бы вот распланировал там, убийство Сына, нет. Но он пришел сюда, и люди не приняли эту правду. Плоть противится Духу. Аминь. И плоть, она готова убить. Ну, когда ты ей говоришь духовные вещи какие-то, плоть, она готова... Ну, наше плоть ей тяжело принять. И поэтому и распили. Поэтому и э, еще не было Духа Святого, и ученики были не в состоянии... Дальше они, да, они все умерли, ну, не своей мученической смертью за Христа, с Духом Святым уже, но без Духа Святого и они, как бы, надеющиеся на, только на свою плоть, и они оставили, и они не смогли постичь, и они разочаровались в чем-то, и они опустили руки. И в Евангелии от Иоанна, в 16 главе, написано, что тот стих, который меня больше всего коснулся, «Когда же придет Он, Дух истины, Дух правды?» Наставит вас на всякую истину, ибо не от себя будет говорить, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит. Он прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестит вам. И там дальше, тут распечатки нет, там написано, что я поведу вас к целой правде, к целой правде. К этой целой правдой и есть Иисус Христос. И Дух Божий, он нас ведет к этой целой правде. 13 стих. А, ну тут как-то русский. Е... Я извиняюсь, на украинском прочитаю. А коли прийде Він, той Дух правды, Він вас попровадить до целой правды. Він вас попровадить до целой правды. И, конечно же, нам не всегда хочется знать эту целую правду мы не всегда способны ее принять. Вообще наша натура, как бы, но правда, она всегда да, вот, режет. Ну, не очень хочется ее слышать, знать. И Господь говорит, что я желаю, чтобы вы все-таки пошли к целой правде. И мы знаем примеры, когда Петр говорил, когда Иисус говорит, что я уже смерть моя настает, и, и он говорит, да не будет, Господи. Но Господь его вел к целой правде, что ну, я, э, я буду распят ради вас. Но э, Петр, да не будет, ну, как бы, не, не смог он принять эту целую правду. Вроде как бы по-человечески и, и нормально, жалко, да, но, но э, если брать э, Божью волю и если брать как бы ту целую правду, то здесь стоит, стояла правда и говорила, что это есть, ну, как бы я, я иду для этого, я пришел для этого. Фарисеи, они брали тоже какую-то часть, одну закона, когда они испытывали Христа, когда они хотели что-то там, ну, этим же законом, его же и, ну, там, родителям давать, не давать, если мы там как бы вот что-то жертвуем, или э, там, о супружестве. Они спорили, они не хотели принимать целые истины. Потому что вот пришла истина целая, они не хотели принимать. Он говорил, кто без греха, когда стояла блудница, ну, по закону, да, побить камнями, но Христос говорит, а кто без греха, первый. И они не хотели принимать этой целой правды. А Иисус Христос говорит в Откровениях, 22 глава, 13 стих, что «Я альфа и омега, начало и конец, первый и последний, то есть Я – целая правда». Я – целая правда. Альфа и омега, первый и последний, начало и конец. И, конечно же, Слово Божье, оно, мы знаем все прекрасно, евреям 4 глава, 12 стих, написано, что это меч обоюдоострый, да, который разделяет. И нам, ну, нам всегда это больно разделение, потому что нужно оставить что-то душевное, что мешает нам идти дальше за Христом, что мешает нам познавать это слово. Нужно оставить что-то свое, потому что ну, обычно мы как бы вот выстраиваем Богу путь нашего спасения, путь как, как бы нам бы виделось, хотелось. И э, не хотим этой целой правды. Не хотим. И когда Мария... Мария уже встретил ее Симеон в храме с младенцем. Он говорит, что этот же меч, Луки 21 глава, 35 стих, что этот меч, он пройдет и твою душу разделить пополам, Потому что, с одной стороны, это сын физически Марии был. И ей, как матери, конечно же, ну, на это все было смотреть. Но, с другой стороны, она же имела внутри. Она знала, что от Духа Божьего и что это Сын Божий она знала и действительно ей этот меч прошелся прошелся и ей нужно было также как бы стать в этой правде целой стать в этом понимании и воле Божьей поэтому хочется также в Евангелии от Иоанна написано что в третьей главе что Всякий, рожденный от Бога, он идет к свету, чтобы были вскрываемы его дела, да? чтобы изменялись, чтобы преображались в образ Христов. Поэтому пусть нам Господь поможет познать этот, познавать целую правду. Пусть нас Господь ведет Духом Святым, открывает нам глубины своего слова, чтобы мы оставляли что-то свое, оставляли что-то, написано, как Павел говорит, оставляя заднее, то, что нам, может, мешает, чтобы мы двигались, шли к целой правде. И в Малахии написано, что и взойдет солнце правды. Сам Иисус Христос назван солнцем правды. Пусть это солнце правды, оно зайдет в нашей жизни и осветит ту тьму, которая, возможно, еще, ну, мешает нам, пойти дальше за Христом. Чтобы мы не были как те 70, которые оставили. Чтобы мы не были как те, которые бегали только за чудесами, знамениями и какими-то восполнениями своих нужд. Но что мы, мы желали познавать глубины Божьи и узнавать эту целую правду. Аминь.